идет идет идет тут крыльцо идет вау контейнер вода низ вот кросс вот, резай крыльцо кросс крыльцо, крыльцо резай зад посмотрю мне кажется сзади не будет. то не Б... то блядь бежим бежим блядь го босс кросс у тебя а ну все ты увидел давай ленивая скотина там лежит у вагончика. Блять, мне уже страшно. Можно резать. Кто хочет. Резань, балкон, балкон. Ага, блять, барет. Они то думали, блять, все так просто. Время. Пошлите, один, один, один, все. Боже Рыта, погоди. На, второе, на втором этаже. Снайпер. Мина... Я мина, мина стоп, мина капитанка Капитан. На их второй этаж Капитанка, снап. Так, у меня он здесь. Бля, вы же выставили, ребят. Коля, защите. Бля, бля. Вот, бери, ставь, Старь. 20 секунд. Давай, ребят. Ставь, ставь, ставь, ставь. Ставь. Ставь крови, тихо. Он в обходе, сзади. Нужна аптечка. Стоит, стоит в обходе. На моем трупе он стоит. Ставь. Ставь. Всё. Всё. Всё. А ну, всё. <святник> Мы победили. А ну давайте, ребят, они сами идут на нас. Давайте минусуем просто их и все. И все. Так и получилось. Сейчас стрелок никто наверх не идет, Чтоб Наверх полез залазил. Чисто. Хорошо? А Колонны. Смотри, меня не слышно. Аквариум, блядь, нажай, блядь, помогите. Иду, иду, иду. иду. Оттягиваюсь на рес поездки. Эпидемический случай. Смотри, сколько хп оставил. Вот он лохкончен. Еще Инж был здесь в аквариуме. Рес на меня. Шабаза. Откуда тебя убил? Да, да, да, на Нападу. еще раз, да? держись, давай. да Затрат. трактор, все можно вот это, блядь, имба раскакивай раскакивай, раскакивай, можно здесь Есть вверх сидит Красава. у меня на респе, на их респе убежал короче, блядь, блядь, вверх, вверх, вверх, вверх в стороне а, респы двое, в стороне респы двое можно лезть принципе внизу там. отлично. Бля, как пока хорошо стреляет по головам, то а? Давайте двоечку, двоечка. мне один палец, дайте. Двоечку Они пройдет. сами могут идти на мост, что на мосту ждите штурма. Пакит. Есть попал. Пиздец метки центра есть динамо колонны зубик ты красавчик молодец республика почти таки 50 метров нарезать под вами снап. у меня можно арестовать хорош ребят Сколько плюс? Mm. Тоже только да, да. однерочку. А я буду с пистолетом уже смотрю полный крест для... Подтяните меня на второй этаж Фул один <гас> Можно дайте резать. Наверх, дайте. Можно резать. Спасибо. Бойцы камни! Оглушка. Лев. Оглушка. Не! Второй на очереди. Я тебя брони дам всем. Второй этаж, ребята. Второй этаж. Нахер. И палит мой труп штурм еще с, с контейнера зеленого зеленый контейнер штурм выбегает выбегает выбежал все у меня можно резать бля дым ничего не видно <связать> бля ебать он какие из тумана хуй так так а, а. так снайпер ранен. Слады, Со спины. Со спины. Со спины. так на этом палит эстетику Антиконтейнер вода, вода, сзади вода, вода. вода. Бля. Там да ну вы спину досмотрите да фу, -фу, -фу. то блин, они не совсем нубы Давайте один Ребят, можете мостик задымить центр? Мостик центр? Да Говно вопрос Я с Респы поиграю Блин, один ждут Уходим на два, уходим на два, быстро Ха-ха. Сзади -ха. брони, дай. 2 два, уходим, уходим, 2. Чина один убили, нет. это и все. Грешник. Брони. Ага, все, даю, даю, даю. ю -а -а. yes, yes. Тут второй этаж надо мной есть. Резу, резу, иду. Меня, я ранены в хлам, блядь, спасите. Ты где? Ты где? Ты где? Меня. Ай, блядь. мощь Иду к тебе. Рез снайпера вверху. Оба. Сейчас, сейчас рез. Да. Блять. мразь. Ребята, оттянитесь, бомбу поставьте, поставьте Да ставьте бомбу, шутеря. пошли бомбу ставить Да, да, да, да Ставь на прострел для снайпера У тебя, Игрыш, слева, слева Откройте меня Ставь, ставь, я крою Опять там же Бомба установлена Всё, а ну, теперь можете убивать его Хорошо. Я уж письку, блядь, приставил и ухлопил. Мост, все проброс на мост, все, все. А. Я говорю, мост проброс. Это один. Это один. Один, один, один. <плодисмент> <плодисмент> один, один, один. <плодисмент> Ох, ты ж, блядь, прострелил. Второй этаж слел. <связывающие> лошара, ебаный сошел. Давай, давай, ахуя там гринах, Все, можете одни руку двойку занимать. Че хотите, короче? Че хотите, да. Ладно, я как всегда по старинке. Двойка чисто. Да они на рис, наверное, сидят. Так, ну одни руки дали, по крайней мере, следует. Спрыгнули на воду. Да, на воде они. Вода есть. Вода, вода, ребят Вода, мед 70 плюс, ебать Вода, мед нет еще Мед нет, нет. Прикольно. Прикольно На ПВЕ, бля На ПВЕ...